Привет, меня зовут Калашников Андрей, я был очень удивлен, что дали еще одно задание. Ну, конечно же, я выкрутился, написал для вас безвозмездно абсолютно хитовую песню, рэп, клип. Глядите, включайте, смотрите, там, передавайте друзьям, экпорт, все дела. К сожалению, звука центровать так и не удалось почему-то. Это мой первый опыт записи звука на этом оборудовании, так что... О, О это, посвящается это посвящается всем интернет-героям. Всем центрам и окраинам Спасибо центру за это Когда идет дождь, дороги мокрые а. Интернет что нужно тебе ночью или днем ты можешь быть там простаком или даже королем все в твоих руках пальцы на клавиатуру ты можешь качать бурно не найдет прокуратура мамка не заругает она не знает где твои глаза этой а ты ночью ты со мной монитор твой дом мышка колонки все что нужно тот включает вырубает чашка кофе интернет подключает не будет плохом не будет плохом